Что где мы? Мы. Мы живы. Так точно, сэр. Купер! Давно ты не в с Около часа. Я приглядал за вами. Про а я уже с показатель не сдал, пока вы пояснетесь. Но мы же падали в Все верно. Что это за материал? Без понятия, сэр. Если кому-то интересно, то мы находимся в секторе 9Т. Бессмыслица какая-то. Да за той дырой мы уже находились ниже уровня земли. Не говоря уже о падении. Если бы не эта часть материала, то падение было бы смертельным. Я больше всего удивлен тем, что мы все еще живы. Эх, это лестница. Она реально парадоксальна. Если это неизвестный материал по всей батуи, то это значит предусвещен на ушению своего содержания. Сколько вообще объектов в комплексе? Ну, сложно сказать. Нет, легко. Это очень простой вопрос. Никто из сотрудников Обатуи не имеет стартного допуска. Как это возможно? Здесь же должен быть кто-то, что все знает. В том-то и дело. Если такой человек есть, то по нем мало кто знает. Не возражайте, если я скажу, что услышал возле куля с водой, доктор. Не возражаю, сержант. Я Но чувствую себя ослабленным от того, что уманул смерть. Мой ответ, то такого, как и купостигла неприятная судьба, ввели разговор о том, что слышали, что вы слышали. Человек, управляющий комплексом, тот самый, о котором вы говорите, является и себе объектом это смешно, Купер. Да, это не... Хотя, от какого ты это услышал? От про Когда я переехал на второй уровень, сказал, что некоторые высокопоставленные болтали о зоны. Если бы руководитель зоны являлся бы ACP-объектом, то его поставили бы на содержание. Вы знаете протокол. Ну, никто никогда не видел этого человека. Скорее всего, он управляет этим местом за пределами учреждения. Да, но это другое. Доктор, вы слышали контрольное сознание. Они хотят, чтобы вы думали, будто они такие. Но на самом деле они не такие. Сержант, положите свой мозг на место, пожалуйста. Учитываю весь мой опыт, это полностью перевернуло моё мирозвление. Вы теперь оба идиоты. Юни, ты когда-нибудь видел свои босса? Ну, да. Конечно, я видел. Реально? Не лично. Но мы уже давно общаемся по почте. Говорил же. Боже мой. Это еще ничего не значит. Это огромная организация. Они не могут ходить прям ко всем на ежедневной основе. Твой босс-робот. Видишь ли, у нас нет времени на конспирологию. Нам нужно идти дальше, чтобы поймать 173 тела. А вдруг это неправильный путь? Я говорил, что это единственный путь, по которому мы могли пойти. А что значит парадокс, кто отправил нас обратно в комплекс? Это мой обед может быть где угодно. Да, я полагаю, вы правы. Наша работа еще не закончена. Я готов, сэр. Давайте сделаем это. Да, ура, и все такое. Сюда. Доктор, доктор, я вынужден вас остановить. Это еще что значит? Я полагаю, что вы сопровождаете людей, не имеющих второго уровня допуска. Надеюсь, вы понимаете, что произошло на лошадиное условие содержания, и мы... Пытаетесь восстановить условия содержания? Вы это имели в виду? Я... Теперь я понимаю, что вы тоже новичок, доктор, но мы должны соблюдать протокол. Последствия нарушения этого протокола будут намного хуже увольнения, уверяю вас. Видите ли, мы просто пытались... Я не с вами разговаривал, доктор нулевого уровня. Что? меня это не имеет никакого значения. В любом случае, учреждение изолировано, и мы остаемся изолированными по приказу администрации на карантин до прибытия ликвидаторов. Ближайшая база в Вашингтоне, так что мы тут на 7 часов с лишним. Будь я на вашем месте, я бы вернулся на пост, пока они не узнают, кто ответственен за нарушение условий содержания. Жалко того парня будет... 170-й сбежал, но нас осознавание полагать, что он был здесь. Аааа. 173-й? Боже, мы должны предупредить других, это не шутки. Да, это не шутки. Именно это мы пытаемся сказать. Скоро сюда должна прибыть мобильная оперативная группа. Она позаботится об этом. Шутишь, никто не готов иметь дело с таким типом угрозы. Как вы вообще попали в эту секцию учреждения, ребята? Сложно сказать. Извините, я, конечно, понимаю, что произошло нарушение условий содержания, но мне нужно кое-что проверить. Это нехорошо, ребята. Кипер тебе не поможет, доктор. Успокойся. Я уверен, администрация несется к этому разумно. Разумно, разумно. И поедет только если не позвать мне выбить фомы казни. Я думаю, ты преувеличиваешь. Ты не знаешь, на что они способны. Можешь подкупить того доктора или сделать ему какую-нибудь услугу, чтобы он держал вот на замке. Поздно ты его как включилась. Вообще для каждой секции своя сигнализация. Значит, еще один опек сбежал. Нам нужна помощь. Идем туда. Ладно. Мы идем к вам место Квадратная морда. Тупица, тупица, тупица. Вот он. Вы в порядке? <клес> да, да, конечно, у меня все отлично. Ты выглядишь так, будто у тебя не все отлично. Заткнись, у меня все отлично, отлично. Мы слышали сигнал тревоги. Очередной объект сбежал. И сатуни класса D. Это, это просто пустяк. Не переживайте. Сигнализация не работает по пустякам. Видите ли, если бы ваш объект не сбежал, то этого не произошло бы. Мой объект? Что? То есть... Подожди, что? 049... Он... он на свободе. 049... Ты, наверное, шутишь. Здесь есть 049? Откуда он знает про 049? Я сам не знаю. Видите ли, ребята, вы должны мне помочь. Ты планируешь насучать на юнии? И теперь проще с нас о помощи. Он говорит, почему он должен тебе помогать? Я. я искренне извиняюсь. Я просто серьезно отношусь к своей работе. А у тебя сегодня много общего. Если вы поможете мне с 049, то я умолчу о том, что 173 семьдесят третий избежал из-за вашей халатности. Ну, раз так, то я согласен на эту сделку. Отлично. Теперь нужно только узнать, куда он пошел. Ну, а кто такой 049? Это гуманоид, похожий на чумного доктора 15 века. Его прикосновение смертельное, и он способен реанимировать мертвых. Восхитительно. Неплохой объект, правда? Когда-то был назначен с ним работать. Поверьте мне, я точно знаю, он изменился. Это хуже всего. В смысле изменился? Мы провели несколько экспериментов, в которых он взаимодействовал с другими объектами под нашим наблюдением. Я так понимаю, это была тупая идея. Это я и имел в виду, но администрация хотела видеть больше прогресса в наших исследованиях. Итак, если бы вы были 0.49, то куда бы вы пошли? Хм, ну, он казался более счастливым после разговора с той... маской. Маской? 0.35. Вот этих номеров мне уже начинает болеть мозг. Объект имеет вид белой фарфоровой маски комедианта. Звучит не так уж и плохо. Она способна захватывать контроль над телом человека и выделять жидкость, разлагающая все, что вступает с ней в контакт. Лана Билса весела назад. Где она? Кажется, у нас гости. Его жертвы в основном реанимированные трупы, над которыми он проводил свои эксперименты. Я снова восхищен. Не огонь. Нет, кого дигонь. Нет-нет. Мы не знаем, сколько объектов сбежало. Лучше быть тихими. Быстрее сюда. Надо забиться в комнате с односторонним стеклом. Вот, черт, они идут. Быстрее сюда. Вот, блин, это было близко. Этот парень Маски, я так понимаю, 0.35? И он нас с чем-то доктором, чего и следовало ожидать. Может, они так хорошо и потому что это старые знакомые. Я не хочу, так сказать, лазить по их личным страницам. Я просто хочу поставить их на содержание. Эти твои теперь вместе, и кто знает, что они замышляют. Может, они просто друзья? А может и нет. Хуже всего то, что мы не сможем с ними поговорить, иначе нарушим их спокойствие. Какой толк от разговора с ними? Надо действовать. Хорошо, сержант. Резервную блокировку можно активировать только внутри комнаты. Глупое дизайнерское решение, но думаю охраннику это под силу. Я... Очевидно же, кто-то должен пойти туда и разрядить обстановку. Вы так сильно хотели действовать, сержант, поэтому я думаю, что это должны быть вы. Но ведь... Подождите, такой-то идиотизм. Это стандартный протокол, доктор. У тех, у кого самый низкий уровень допуска, должен войти. Это вообще другой самый низкий уровень. Юни, блин, за что? Может, тогда его отправим? Может, потянем соломинки? Соломки? Где вы возьмете, соломки? Хватит, все будет в порядке. Я пойду. Вам не обязательно этого делать. Нет, это моя работа. Я пойду и сделаю. Молодец. Просто держись поближе к двери. Если не пытаться сделать хоть шаг, уходи оттуда. все будет в порядке, ничего страшного. Дорогой друг, кажется, у нас гость.